В принципе, я болела сама самого детства с раннего. как бы, ну, это все было не, как диагноз был не поставленный, потому что средств диагностировать просто на Дальнем Востоке не было, и просто, ну, болела-доболела. Судьба так отправила случайно в Москву, ехала на две недели полечиться, пока зависла здесь. в марте, 9 марта я прилетела, но и доктор после обследования сказал, что мне нужна трансплантация. Многие пытаются знакомые домой, вот несчастные, там операцию ждешь. Это наоборот блага, это как голубая мечта, здоровые легкие, потому что всю жизнь ограничиваешь себя. Лошадей на ферме держали для того, чтобы пости летом коров. Ну, и зимой они были бесхозные, их даже не кормили. И мы с подружкой после, после школы а, брали с собой всегда вез, шли на ферму, вначале их накормила, потом поймаем, самодельную сдечку делали, мы и катались по лесу. Я в своей жизни пыталась три раза уйти от лошадей, заниматься обычным образом жизни, работой все такое. Я через три дня начинаю тосковать. Когда ездишь на лошади, это непередаваемое чувство свободы, чувство независимости, чувство полета. То, что передает лошадь, это непередаваемое, ничем. Муковисцидоз – редкое врожденное заболевание, поражающее внутренние органы человека. В первую очередь страдает работа легких и органов пищеварения. Единственный способ лечения ⁇ полная замена легких, то есть трансплантация. Вне организма донорские легкие живут не больше 10-12 часов. За это время пациент должен приехать в клинику, пройти контрольное обследование, подготовиться к операции. Поэтому важно, чтобы в ожидании пересадки... Пациент жил с клиникой по соседству. Совершенно неизвестно, сколько времени займет ожидание подходящего донорского органа. Может месяц, а может несколько лет.